Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале Все для клёва». Сегодня очередное видео о рыбалке. Мы с вами находимся на Теплодаровском водохранилище. Сегодня шикарнейшая погода. Я участвую в батле большого кубка Дрим по Одесской области в соревнованиях вот, по фидерной ловле. И сегодня предстоит у меня дуэль со спортсменом. Поэтому уверен, что информация будет очень много полезной и интересной. Так, что там у нас? Оно? Фидер Бетагин. Ага, Сейчас. Ага. Не знаю, что за прикормка. Ага. Первый раз будут тоже ловить на нее. Ну ладно, попробуем, что то за. Друзья, вот такую прикормку дают нам компания Fish Dream для поведения батлов. А, так как это у нас 1-4 финала, поэтому прикормка выдается. До этого, конечно, приходилось покупать сыну. Ну, спасибо, физдрим будет на этом, смотрите. Пять пачек кормки дали нормально друзья вот мой соперник не даже не соперник а оппонент вот оппонент по батлу правильно да, да это николай спортсмен вот. да ну начинающий спортсмен пока только еще много чего учимся разбираемся как правильно ловить как бы более старшие спортсмены в этом нам помогают вот, сегодня будет очень интересный баттл, потому что, знаю, Александра, он тоже очень довольно хорошо ловит. Так что сегодня легкой победы, либо вообще будет ли эта победа, через 5 часов нашего тура мы узнаем. Вот, что я могу сказать, погода сегодня у нас просто чудесная. Спасибо еще компании Fish Dream за предоставление прикормки на баттл. О, посмотри, а ты видишь, смотри. Да, да, да, да. Здравствуйте. Вот ну, толково. А на шо? Ну вот, да сам видел, лично видел Серьезно, да? эту борьбу. Вот головочку? Да, да. Вот только, только. Буквально, я По даже По какому каналу точно, будете показывать? Все для клево. Все для клево. Все для клево. Силикон калипса рекламируют. Без... <laughs> Без десяти ладно, всем хорошо. было. Поклевочка. Да, Борьба была очень хорошая с этим карпиком. Но это рыбацкое счастье. Ну, да. Надеюсь, вам сегодня тоже будет. Буду надеяться, да. До, до 1,4, как ты дошел? Легко, просто, быстро. Первый соперник у меня был любитель. Довольно, в принципе, легко. Но мы более у нас рыбалка была, скажем так, обучающая, ага. потому что ну человек выехал, можно так сказать, там первый раз на нормальную фидерную рыбалку в спорте. Поэтому у нас было такое общение. как бы Рассказывал, показывал, как нужно правильно все делать. теперь расскажи второй вариант, когда ты с Ратиславом попал. Второй год и Второй год ты его выиграешь. Это уже где-то больше везения, где-то больше может подготовка сыграла роль. Как бы в нашем дуэле все-таки. Друзья, одну шестнадцатую финала мою вы видели. Как я там выиграл, буквально 50 грамм. Разница в весе была там, 6 с чем-то килограмм, и разница в весе была, с моим оппонентом была в 50 грамм. Посмотреть видео это можно вот здесь. А одну восьмую я прошел техническим, технической победой, да. Соперник просто не получилось ему прийти, хотя тоже был спортсмен и довольно-таки серьезный спортсмен Максим Шашин. Поэтому, Максим, тебе привет, и спасибо, что ты дал мне возможность поучаствовать в 1 четвертой. А там уже дальше посмотрим, да? Да. ху и вот изю на им. Да. <laughs> <laughs> <laughs> время покажет. Да, yeah, да. Yeah. Видите, главный секрет спортсмены какой? Выбирать знав все, что может вам мешать. Молодец, это, это уровень, это уровень. Наверное, сегодня не мой день. Сегодня столько у меня было обрывов, столько было зацепов, столько вариантов, чтобы я тут перевязывал поводки. Да. Короче, как-то не задалась сегодня рыбалка. Вот. Один карась за все время это же вообще капец как это вот три часа прошло или четыре уже часа рыбалки и всего лишь один карась один или кто-то я не знаю Коля у тебя есть карась у Коля вообще нет ни одного карася у меня один но у него конечно темп хороший вот у меня темп слабенький иногда даже вот так вот происходит смотрите. ничего нет хочется быстрее быстрее быстрее но нагнать темп но что то не получается сегодня как то Вот не хочет и все вначале сделал прикормку такую, что она сильно пылила. И там в точке заброса, куда я забрасывал, там скопилось такое количество мелкосрани, что там даже пришел хищник, чтобы ее там расширить. Начало было вроде как хорошее, но потом вообще никак. Крупная рыба сегодня не ждем даже. Ловим верховодку, в лучшем случае плотву. Ловим, пытаемся ловить ее в темпе. Вот. Александр перешел на более влажную прикормку, я наоборот ее высушил. Как бы нужно ловить то, что ловится. Даже на такой рыбе выигрывают чемпионаты мира и все остальное. Поэтому сегодня как бы пытаемся ловить мелкую рыбу тренируемся ее ловить потому что как бы не такую рыбу еще по факту я не ловил никогда вот сегодня по факту первый раз то что я ловлю в темпе вот верховодочку платву как бы на один стрель приходилось ловить тарань в темпе но там совсем другие поклевки совсем другой темп Совсем другая, как бы скажем так, рыбалка. Здесь рыбалка очень интересная по сегодняшнему дню. Как вот сегодня чисто спортивная рыбалка идет. Что еще можно добавить? Александр тоже, в принципе, молодец. Он да, начал, он меня за первых там полчаса облавливал очень сильно но потом пришлось понимал, что я проигрываю пришлось включать темп, пришлось ловить мелкую рыбу на данный момент, ну, где-то плюс-минус мы в равных шансах может, да, есть какая-то у меня небольшая перевага по мелкой рыбе но один-два карася еще до конца тура может все кардинально поменять на сегодняшний день как бы финиш покажет вот он! Поможет ли он это? Поможет он, если будет таких еще пять, то поможет. За минуту до окончания, Макс. За две. За две? У меня еще есть шанс поймать еще одного. И все. Вот, вот, понимаете, вот так получается всегда. На последних 15 минутах три карася. Вот как так? Потому что вы ну, начинаешь понимать уже, ага, что ему надо вот, в данный момент времени. Но раньше ну, никак не получалось понять. Какие-то вообще, вот это милюзгам, блин, это, это просто какой-то кошмар, кошмар. Значит, для того, чтобы поймать карася, я, я понял одно. Значит, я из 40-граммовой кормушки перешел на 80-граммовую, чтобы быстрее она... Тонул, тонул поводок. И сделал его покороче, чтобы верховодка его не брала. Вот это, по-моему, единственный момент и червь, и кукуруза, которые привели к тому, что начали клевать карась. А короче? Поводок был метр, поставил 60 сантиметров. И получается, что с ну, последний момент только вот начал нормально клевать карась. Если бы разобрался чуть-чуть раньше, понял бы это чуть-чуть раньше, то, может быть, конечно, бы и выиграл. А так, конечно, победа, скорее всего, за нашим спортсменом Маколы сейчас все увидим Коля, мой... чей первый да, вы уже вы уже достали, в принципе ну, давайте давай. вот там, да? да тихо угу. О, сом остался. Ёпай. Стоять. Сом остался. Смотрите. Всё. Смотрите, Давай, налей. Да. Ой, что там? Я ничего не Два восемьдесят кури. Стоять. Стоять. А стоять. Бигфиши. Да, все бигфиши. Да. 3,100. 3,100, 190. 3,200. Коля, витаю тебя. Молодец. Спасибо Adolue. за хорошую конкуренцию. Друзья, я прошу прощения, что если я не оправдал чьи-то надежды, что я мог бы обыграть спортсмена, вот наши админы, вайбер-сообщества Все для клёва Днестр» приехали со мной поддержать меня и смотрите, что они надо чтобы вы понимали смотрите. Одни караси Вот так вот То есть Вот кто у нас спортсмен вы, Мы используем, что... перенимаем опыт Ты на карася планировал, он сразу Тимон, же он На карасе планировал. откосил Сразу же сказал Все, я буду ловить эту а, да. Нет, а, я... Ее. Да. а я хотел поймать карася, потому что я знаю, что здесь его много и вот он, он же есть, его, его же не может не быть, вот он, этот карась, но у меня он не ловился. Да. Сейчас, вот, сейчас Кстати, а вы нашел что ловили карася? Опарыш. Причем, как ни странно, Саша, я ставил на червя опарыщ. На опарыш, да? Я опарыша взял так для интереса, просто чтобы было, как обычно, делал ставку на червя. Mm -mm. а а у меня на парыш ни одного карася, у меня на кукурузу и на червя. Well, а, well, а Кукурузу well, нельзя, попробовать на <связывая> кукурузу, но кукурузу, к сожалению, с собой не взяли, но как, ладно, практика. Но да мы дальше, чем они, Дима. Друзья, то, чем я... больше у нас будет практики, тем да, лучшим, опыт. опыт. Лучше мы будем. Ловить. Кстати говоря, какой у меня косяк был? Я хочу сразу сказать. Я в 11 часов ночи, блин, вязал поводки, конечно же, вот с такими глазами, как я там вязал и получается, что я очень много перевязывал поводков, то есть, во время батла я перевязывал поводки, понимаете, и... но здесь даже есть и плюс, что я научился за 45 секунд перевязывать, то есть, ставить поводок новый на оснастку. Ладно. Как говорится, шумаем и тумаем. О! А, за... оно... Блин! Ну как ты умудрилась? Потому что я... А вот теперь кар... карасик. Романик. Ой. Катя, на шоке? На опарыши. Коля, а что там у тебя? Карась? Красавчик. На опарыши. И на вашу уже прикорм, кстати. Да? Да. Это то, на которую я, типа, грешил? Ну, прикольная Но... прикормка, кстати. Ну, пахнет, так мне понравилось. Я ловил на чесночную до этого. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, все для клева. Ну, а мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.